Так, ладно. Пора ложиться спать, а то не хочется завтра идти на работу прямо как овощ. Ой, блин, как же неохота вставать. Ай, блин. Так, вчера ночью я услышал какой-то странный звук в районе кухни. Надо посмотреть, что это было. Так, а? Вот, блядь, я забыл выключить лампочку. Ой, ой, черт. Теперь мне точно придется заплатить намного больше, чем нужно. А... Так, ладно. Я пришел сюда не за этим. А... Ну, я здесь не наблюдаю ничего, что могло издать бы звук. Так, стоп. А где мой миксер? Это он разбился, что ли? Это ж насколько должна быть плохая техника, чтобы он так разлетелся. Это странно. Ладно. Думаю, разберусь с этим немного попозже. Сейчас мне уже нужно отправляться на работу. А то еще не хотелось бы получить... ...по башке от начальника. Да. Так, ну, наконец-таки, вот я и вернулся домой. Ах, надеюсь, сегодня ночью больше ничего не разобьется? Я надеюсь, ты не разобьешься, моя милая баночка? Ой, господи, какой же я придурок. Я уже начал с вещами неодушевленными разговаривать. Ай, ладно, стоп. Я опять забыл выключить свет на кухне. Ой, сегодня я, конечно, планировал посидеть еще немного за компом, но... Что-то сегодня я так вымотался, аж делать ничего не хочется. Поэтому думаю то, что я просто лягу спать. Да. Да, тем более, завтра будет выходной, поэтому у меня будет куча времени, чтобы заняться своими делами. уже утро О, да, быстро однако так, но ну сегодня вроде бы без происшествий я ничего не слышал, как что-то разбилось и это довольно-таки хороший знак по крайней мере я на это надеюсь а то такое чувство, будто бы у меня дом начал жить своей жизнью да так стоп, я не понял Какого хрена свет горит? Я же точно помню то, что вчера вечером я врубал его. Так, что-то начало происходить очень странное. Какого хрена? Как это вообще понимать? Ладно, все равно сейчас я собирался пойти к другу, а там я и спрошу у него. Он ведь у нас фанат привидений. Может быть, что-то мне и подскажет. Я так рад, что мы с тобой наконец-таки встретились, Фред. Я тоже этому рад, Страйкич. Слушай, у меня к тебе такое дельце есть. В общем, у меня в доме начало происходить что-то странное. Сам по себе начал включаться свет, вещи начали разбиваться. Ты, случайно, не знаешь, с чем это связано? Ну, возможно, это может быть призрак. Обычно они взаимодействуют с вещами. Слушай, чувак, я не верю в мистику, но... То, что сейчас у меня происходит, и вправду выглядит как что-то мистическое. Ну и мог бы ты мне что-то посоветовать? Купи себе видеокамеру и установи ее на ночь. Купить камеру? Блин. А сколько примерно стоит эта камера? Примерно 16 долларов. Что ж, ладно. Посмотрю эту камеру и установлю ее как раз таки на кухне, там у меня вечно движуха и происходит. Опять свет горит. Да что ж такое, а? Ну ладно. Хорошо, что я установил эту камеру, а? Сейчас-то мы и посмотрим, что у нас ночью и творилось. Твою ж мать... Что это за хуйня? Что это, блять, было? Это, это реально призрак? Не, не может быть. блять! нужно срочно позвонить Фреду. Ой, блять. Алло, алло, Фред. Ты, ты был прав. Там реально у меня завелась какая-то херня. Она, она похожа на призрака. Я камера все засняла. Боюсь, сейчас Фред не может отметить, Ты еще что такое? Если хочешь увидеть своего друга живым, Тогда приходи сегодня на заброшенную стройку в 3 часа ночи. На кране ты найдешь ящик с подсказкой. Вот, блядь. Я серьезно влип. Черт. Фред у этой хуйни. Надо его спасать. Так. На старую стройку? На старую стройку? Я знаю, где ты находится. Почему именно ночью, а? Почему всякая хуйня любит появляться именно ночью? Ой, господи. Господи, что мне делать? Ой, черт. Почему именно стройка? Почему, мать его, стройка? Нельзя было где-то в другом месте обосноваться. Нет, нужно именно на сраной стройке. Так, причем еще и заброшенный. Так, как мне сказал голос по телефону, подсказка будет находиться где-то на кране. С помощью этого я смогу найти Фреда. Фред мой лучший друг, и я... Я обязан его спасти. Тем более он в неприятности именно из-за меня. Но, блядь, как бы разбиться тоже не особо хочется. Черт. Машина какая-то стоит. Сундуки. Ну, а вот, собственно, кран. По идее, на нем должен быть какой-то ящик. Или же в нем. Фух, бля, блядь. Я очень сильно боюсь высоты. Ладно, пора. Ох, ё-моё, как же неудобно. Ох, главное не ёбнуться с этой лестницы. Ох, чёрт. Ай, Ох, ё-моё, как бы не грохнуться. Да. да. Да. Да уж. Э, я не думал, что когда-нибудь мне придется залазить на реальный кран. Эх. Ох, блядь. Как же высоко. А там еще выше. Ой, черт. Ладно. Буду надеяться, что я не грохнусь, и все будет в порядке. А И чем раньше я залезу, тем быстрее закончится этот сраный кошмар. О! да, главное не смотреть вниз. Главное просто не смотреть вниз. Все будет в порядке, все будет хорошо. Я, по крайней мере, на это и надеюсь. Ай, блядь, аж в дрожь сразу берет-то. Ой, господи. Я почти... Почти забрался. Давай. Почти. О, о, господи. Как же моть его высоко. Вот, черт. Стоп. Я вижу там что-то. Видимо, это тот самый ящик. Но какого хрена он находится прямо на прицепе? Да экран еще какой-то поврежденный. Ладно. Нужно добраться до туда. Господи! Черт. Ладно, нужно дойти. А, как же, мать его, высоко. А, черт. Ладно. Нужно дойти. Главное, дойти. А, черт. А как я до ящика-то доберусь? Это придется спрыгивать, значит. Ой, ладно. Мне хотя бы... Доползти до этого. Я нашел. Нашел. Так, нужно, аккуратно. А! Ах! Моя нога! Бля! А! Падла! А! А! Вот ты тварь! Сука, поместил эту сраную коробку! Хуй знает куда! А! Вот, я дошел до этого ящика, дошел, сука, О, как же высоко, что за...